Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами запеканкой. Вы все прекрасно знаете, что запеканок бывает огромное множество. Но сегодня я с вами поделюсь куриной запеканкой. Запеканка получается необыкновенно ароматная, очень нежная, очень-очень вкусная. Оставайтесь в этом видео, я вам сейчас расскажу. А также не забывайте ставить пальчики вверх. Таким образом, вы мне скажете спасибо за то, что я делюсь с вами рецептом. Первым делом мне необходимо обжарить куриную грудку. Я ее сейчас разрежу на более тонкие кусочки. Все жилки или прожилки или хрящики мы удаляем. И нарезаю ее вот на такие слайсы. Курочку, конечно же, можно отварить, а можно ее обжарить. Так даже будет быстрее. Далее грудку я солю и перчу с двух сторон. В сковороду наливаю растительное масло и буду обжаривать куриную грудку вот слегка, чтобы она подрумянилась, но ни в коем случае не пересушилась. Я порезала небольшими кубиками и посирую в небольшом количестве масла растительного, вот, вот слегка до золотистого вот такого цвета. И даю ему также остыть, как и курица. А для приготовления мясной запеканки из курицы я буду использовать для теста молоко, муку, яйца, немного разрыхлителя, соль, перец и итальянские травы. Я очень люблю, как итальянские травы сочетаются с курицей или мясом. Также, как вы видите, я запекла курицу, можно ее отварить, подойдут все части курицы, небольшой кусочек сыра пассированный репчатый лук и возьму немножечко зеленого лука. А для начала я приготовлю тесто. Яйца разбиваем в удобную глубокую емкость, солим и перчим, добавляю итальянские травы, все это взбиваю, добавляю туда также, вливаю молоко. я высыпаю разрыхлитель и постепенно ввожу ее как раз в тесто. Сюда же я высыпаю зеленый лук, обжаренный репчатый лук и сыр. Я сейчас его натру на мелкой терке. Вот смотрите, вот такая консистенция тесто должна получиться. Сейчас я курицу нарежу на маленькие кусочки. Измельчаем курицу мелко-мелко. Тесту я добавляю измельченную грудку и хорошенько перемешиваю. Форму, в которой будем запекать, я смажу растительным маслом. И перекладываем в нее подготовленное тесто. Запеканку ставим запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, позже я вам скажу по времени, сколько она у меня запекалась. А моя запеканка готова. Запекалась она на режиме конвекции в течение 33 минут. Я ее сейчас достану и дам ей остыть. Запеканка уже остыла. И я сейчас ее переложу на блюдо. накрою тарелку. И постараюсь переложить. Вот так еще горячая, прям парит. Вот так запеканка выглядит. Форма для запекания можно использовать любую. Сейчас я ее... Разрежу и покажу вам ее в разрезе. Аромат, девочки, необыкновенный. Вот такой вот, девочки мясной запеканкой я сегодня с вами поделилась. Запеканка получается необыкновенно нежной, очень ароматной, очень-очень вкусной. Ее можно кушать как в горячем виде, так и в холодном. Конечно же хочу выразить слова благодарности, кто меня поддерживает, кто не забывает ставить пальчики вверх. Большое вам спасибо. А все те, кто не подписался, обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, так вам придет уведомление о выходе моего нового рецепта. Всем приятного аппетита и до новых стричь.